Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Насколько вам, мы надеемся, известно, в последнее время вся жизнь закрытого акционерного общества струнной технологии посвящена подготовке к афесту, который состоится в экотехнопарке Skyway 23 апреля и на который мы ожидаем сотни гостей, в том числе и вас. Тем не менее, зная, насколько эта тема важна для наших партнеров, мы нашли и время, и возможность подготовить видеорепортаж со строительной площадкой, который в данный момент и предлагаем вашему вниманию. В настоящий момент, в том числе и в рамках подготовки к экофесту, проводится благоустройство территории. Продолжается сооружение вспомогательной дороги, которая будет обеспечивать строительство экотехнопарка, а впоследствии послужит для организации движений посетителей и технологического транспорта, обслуживающего этот уникальный, в том числе и туристический объект. Вы также можете видеть продолжение установки почти 3-километрового интеллектуального струнного ограждения по всему периметру центра испытаний, демонстрации и сертификации технологии SkyWay. Это достаточно трудоемкая и длительная операция, и в настоящий момент осуществляется натяжение сетки, которое защитит зеленые насаждения экотехнопарка от уничтожения дикими животными. И самое важное, в день посещения строительной площадки нашей съемочной группой мы стали свидетелями бетонирования плиты перекрытия второго уровня, в которую предварительно было вмонтировано закладное изделие, выступающее основой для последующего крепления узла анкерения или крепления путевой структуры. Всего за этот день было залито 275 тонн бетона. Транспортно-логистический узел SkyWay, совмещенный с концевой анкерной опорой, рассчитан так, что сможет выдерживать до 900 тонн горизонтальной нагрузки. Много ли это или мало? Судите сами. Таким усилием можно было вытянуть пояс, состоящий из 10 тысяч вагонов, общим весом 900 тысяч тонн. И это усилие придет как раз в плиту перекрытия, о бетонировании которой мы вам сегодня и рассказываем. Под ней будет расположена пассажирская станция городского Skyway, а на ней разместятся сад и пассажирская станция высокоскоростной струнной дороги. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании Skyway по адресу rswedofisystems.com, поддерживайте наш проект, и тогда вы хотя бы узнаете, что Анкерение не имеет никакого отношения к Александру Киринскому. Строй Skyway и спасай планету.